Превращение атомного ядра при взаимодействии с какой-либо ядерной частицей в другое ядро, отличное от исходного, называют ядерной реакцией. Первая ядерная реакция была проведена резерфордом с помощью альфа-частиц и атомов азота. В результате появляется атом кислорода и протон.